Вы сотрудник органов, правильно? Вы следователь. Без комментариев. Но если вы, если вы не следователь, почему при, при, при, я говорю, без комментариев. Двери? То есть я могу просить вас отойти от двери? Нет. Почему? Ну потому что без комментариев. Ну, еще раз. Вы на каком основании нас не пускаете? Если вы сотрудник следствия, правильно? Тогда вы нас можете не пускать. Если вы просто гражданин, пожалуйста, отойдите. Нет, ну я директор да, помещения представился. Он переписал мои данные. Райан, это помещай. Да, и я... учитель. Ну, что... я, я представляю, представляю. С каждому вашему сотруднику. Меня как не просят, я Я могу показать, свое показать удостоверение, пожалуйста, вот оно. Не, не скрываем. Вот, пожалуйста, удостоверение с журналисткой. Пожалуйста. Ну, а почему вы не представляетесь? Хорошо. Вы, вы тоже запрещаете нам заходить? Будем заключаешь и туда, в, в помещение. Вам же следователь здесь была, она же дала запрет. Говорит, Давай, я, Давай я знаю, дам. Давай сейчас дам комментарий. Алло. А? Я, никак, я не знаю, следователя, Я пока сами. Ну вы, вы же зашли, вы, вы снимали все. Как прошла какая-то женщина. Что-то сказала. Я не слышал. Ну, стоял, я стоял, стоял, спрашиваю, стоял спрашиваю. рядом директор. Вы в данном случае кто? Могу я вас спросить? Ну кто вы просто скажите? Я журналист канала YouTube канала Накипела. Накипела Тв. Скажите, кто очень хорошо. Мы работники. Вы работаете, то есть у вас несколько человек. Да. Кто с вами еще есть? Ну, вы, полите, вы, вы, работники ну, вы, вы же обязаны представляться. Ну просто мы как мы обязаны представляться. Мы, помните, не, нет, так Вы сюда, ну, мы ну сюда, быть, сюда быть, не зашли. Нет. Но так, Если, ну, я сюда зашел, чего? тоже не представился, вы зашел. Чего? Может быть. Работники органов. Так а чего вы стесняетесь, пацан, внутренних дел, правильно? Вы проводите законные действия. Чего вы Вы проводите законные действия. Так кто, кто мы Выполняется решение суда, которое так находится у да. следователя. Да. Абсолютно вы, вы понимаете, что мы оперативные работники, мы уже не представляются. Подождите, пацаны. Нет, я думаю, вы я спрашивали, я сказали без комментариев. Вы, да. вы человек неизвестный. И... Пацаны. Вы человек неизвестный. Вы сказали, вы вообще не знаете, мы не, не знаем, кто вы вообще в принципе. Вы просто зашисуетесь и стоите перед дверью. Так как вы человек сильный, наверное, вы нас не пускаете. Вот человек с нами идет на контакт, если мы разговариваем. На какой контакт? Ну, отвечайте наши вопросы. Я поэтому спрошу Вы сейчас со мной и общайтесь на камеру. Я с вами на камеру общаться. Но вы гражданин Украины. А каждый из нас, по-моему, гражданин Украины. Вот, совершенно правильно. Поэтому, поэтому, если, верно. Если, Но если сейчас должны... я нахожусь, исполняю свой рабочие обязанности. Поэтому я имею право снимать. До момента, пока вы не закончите свою рабочее деятельное. Если вы были просто граждане и сказали, я вас не хочу, снимать, чтобы вы меня снимали. Я, камеру, я вам сказал, что то то оперативные сотрудники меня делать. снимать не нужно. Я не сотрудник общественной безопасности. Смотрите, вы должностный лиц не имеет гражданских не прав. Нет, не имеет гражданские права. Вы, вы должностное лицо. Вы при, вы при исполнении служебных обязанностей, Подождите, правильно? Что только что сказали, что гражданин да. имеет право сказать, что я не хочу да. снимать. Да. А оперативный да. работник не, не имеет. имеет не, не имеет, потому, потому что он это... должностное лицо. Он не гражданин. Он Но каждый гражданин имеет право снимать работу. Должностного лица для того, чтобы впоследствии опротестовать его в каких-то там органах, для того, Скажите, чтобы не быть ломы, Каждый Вы из нас имеет мало. право, Вы посмотрите закон о милиции, в, который помещение. это как Почему? Раз, Это пишет. Сейчас да. выйдет, закончится следственное действие, и вам всем дадут ухвалу на ознакомление, она одна. Я генеральный директор компании «МоторИмпекс» с 2008 года. Так. Руковожу предприятием, на предприятии работает 35 человек, это 35 семей, 35 жен, 35 детей и более более. Я обеспечиваю работой. Эти 35 человек. Предприятие занимается на процентов занимается импортной продукцией гидравлической для предприятий Украины. На сегодняшний день мы насчитываем себя в поставщиках половиной тысячи заказчиков. Среди этих заказчиков находятся такие предприятия, как КБ Морозова, завод имени Малышева, Житомирский бронетанковый завод, Винницкий ремонтный бронетанковый завод и так далее. Для этих предприятий мы поставляем комплектующие для производства бронетехники, которая на сегодняшний день прямо с колес, конвейера идет в зону АТО. Сегодня в 10 часов утра к нам пришла следователь Томенко Наталья Сергеевна, рая э, райодела, или как называется, да. и обвинила нас в том, что мы используем нелицензионную программу s 17 7, /7. Это бухгалтерская программа. Бухгалтерская программа, да. Я сказал, что мы этой программой давно не пользуемся. Но лицензия на эту программу у нас есть. Мы пользуемся на сегодняшний день программой s 18 Это более новая программа, более усовершенствованная программа. Программа S1-7 – это старая программа. Но лицензия, когда мы ей пользовались, у нас есть. Я предоставил эту лицензию. Есть подтверждение компании «Телур», которая является дилером программы С1 в Харькове, есть письмо, что эта программа куплена официально, с лицензией и со всеми ну, надлежащими документами. Претензии? Претензии, я не знаю, в чем претензии. Следователь говорит, что она в этом ничего не понимает. И она готовит постановление об изъятии бухгалтерских компьютеров. Хотя такие проверки проводятся на месте. Следователь приезжает со специалистом, который открывает компьютер, смотрит номер лицензии, сверяет с документом и говорит, у вас программа стоит лицензионная, либо нелицензионная. У нее задача изъять компьютеры, остановить работу предприятия на 30 дней. А Что это значит? Остановив работу предприятия на 30 дней, мы срываем поставки на предприятия КБ Морозова, завод имени Малашева, Житомирский бронетанковый завод, Винницкий бронетанковый завод и еще много оборонных предприятий. Я считаю, что это просто провокация. Это просто провокация направлена против Украины. Вот смотрите, я приношу... Вот принесли лицензию на S.7.7 вот это называется лицензия на программу s 1 вот на нее лицензия. Это следователь не останавливает, она намерена изъять, изъять бухгалтерские компьютеры для того на 30 дней, чтобы остановить работу предприятия. Остановка работы предприятия тянет за собой остановку 3,5 тысяч предприятий по Украине. Это оборонные предприятия, это предприятие тяжелого машиностроения, это предприятие металлургии, где льется броня для э, Азовсталь. К нам следователь пришла уже с готовой ухвалой. К нам не приходили проверки, нас не проверяли, нас не, не предупреждали. Следователь пришла с ухвалой сюда. Поэтому я в этом просто вижу, просто-напросто провокация. По остановке Украбанут-прома. Здесь не, не, не сказано о том, чтобы она, она, она в своем постановлении принимает решение, изъять или не изъять, но она должна, но она должна указать причины по изъять. В таком случае, кто будет указывать эти причины, если изначально говорится о том, что здесь нет экспертов, которые могут определить это? Она, получается, в момент проведения следственного действия, она главная свою все ответственность ответственно. ответственно, о том, что конечно. следователь компетентен разобрался в которая Хорошо. ищется по этому а можно, эксперт, или... можно тогда позвать следователя для того чтобы вот на ну, она, она, она сейчас дала верно. дала какие-то комментарии пошел, пошел, по поводу пошел, Артем Владимирович. Внизу до какого числа? Десятого или девятого? Могу заявить ваше удостоверение недействительное. Мы сейчас вызываем за, говорит, по горячей линии прокуратуру. И будем разбираться. Хорошо. Вы знаете, почему ваше удостоверение недействительное? Вы знаете или нет? Нет. Вообще сотрудник правоохранительных органов вы кто? Это вот у человека, у него новый нового да. вида удостоверения. Да. Это был приказ министра внутренних дел. Документ, который не является силу, мне, мы здесь находимся. Не, ну, печати, да, печати мокрой здесь нет. Штрих... Вот, это, это это это кажется, это Но это директор вынес, он сказал, что он Здесь есть Вот, это фигня. Это хорошо, это к вам вопросы, вы на основании ее проводите какие-то действия. Это, это фигня, на основании чего? Вот я спрошу, на основании есть чего вопрос? Есть здесь копия, Где? Вы, поводите, вы проводите какие-то действия по копии ухвалы? По копии? Вы, Вы раздеваетесь? Слышите меня, Слышите? У я директора слышу. есть мокрые печати копии, он ну, это где? вынес для журналистов. Попросите, он вынесет, он получит. А, вынесет, а кто там находится? А я у, у вас задача разобраться и или просто навестить здесь? У, у, у нас него. задача контролировать прохожие органы, чтобы не женылы как говорится, беспредел. Вот это наша задача. Назовите да. статью, по которой вы отказываетесь нас туда пропускать. Закон Украины о полиции, ну, о Конституции, о какие-то защиты прав человека. Ничего здесь нет рядом? Или вы только закон о полиции знаете, если знаете? Хорошо, статья. закона о полиции, в отношении которой я не могу зайти в помещение. Я вас спрашиваю. Не можете ответить? Молчите, не знаете? Ну, вот, пожалуйста. Вот это наши правоохранительные органы доблестные, которые. Ни статьи не знают, ни закона, ничего. На каком основании вы запрещаете мне войти в коридор? По распоряжению следует. По какому? Кто такая следователь? Какое она имеет право давать мне распоряжение? Вам звезды подарили или лучи? которые представились, представляются недействительными удостоверениями. Мы пытаемся зайти для того, чтобы ну, -то осветить, вмешаться в эту работу, потому что есть все ну, признаки какого-то заказного, заказных действий, непонятно чем обоснованных, потому что те, те претензии, которые ставятся, их они вообще в принципе отсутствуют на предприятии. Говорится о том, что предприятие работает по нелицензионной программе. Этой программы в принципе отсутствуют, и руководство предприятия, Показываются документы, потому что у них нет такой программы. На самом Украины, в Украине выявил право коррупции, правоохранительных органов. Видите, почему вас вызвали? Да, да, да. Тут проводятся какие-то действия, То есть, как говорят, если они работники полиции. Обиск делаешь? Ну, из зятя. Из зятя. Почему а, обыск. не проводится обиск? Обиск, хорошо. Проводят, проводят обыск, то есть кто проводит, опять же, у людей нет ни удостоверения, они не по форме. Единственный человек, который смог объяснить, что, не объяснить, он смог, а просто предъявить удостоверение, которое здесь хоть как-то можно объяснить, на каком-то основании находится, это вот человек, который, давайте, пройдемте сюда, с этим, ребятами уже нет ни ничего у этого человека подождите, сказал вас. Не-не-не, никуда вы подождите. Мы еще не говорили. Стойте, вы кто такой? Вы кто? Вы кто? Вы кто? А Проверьте у него, пожалуйста, документ. Это вымога власти, моя, я громадянина Украины до вас. Вы, зашли, вы с кем разговариваете? Вы сначала инвестицируете. Удостоверение пожалуйста. Так вот, есть копия постановления и сделали специально. Усе время ничего не поменено. Удостоверение недействительные. Оно старого образца. Приказа министра внутренних дел Авакова специально было поменено удостоверение, чтобы отличить сепаратиста от э, сумблинного выполнятеля своих обязанностей. На Вот эти, они уже, это было опубликовано. Закон Украины вступает с момента публикации. 31 Под... декабря не, не, не, не. Мы, если зайдем, господин куда вы зайдете? никого не пускают. Журналисты. Мы не, мы не никто, вмешиваемся. Никто не имеет права препятствовать. Мы не препятствуем. Мы, да, никто не имеет права. На это будет записано на них тоже жалобы и заявление, потому что я являюсь журналистом. Они по статье 171 Конститу... Криминального кодекса Украины перешкоджают моей профессиональной деятельности. Вот, поэтому на них потом еще будет составлено заявление, а сейчас я требую, чтобы мы с вами прошли, мы вмешиваться не будем, мы будем как наблюдатели, как понятые там. У нас есть подозрение, что это какая-то коррупционная схема, какой-то договорняк. Они забежали, никого не пускают, непонятные абсолютно люди, кто он такой. Простите коррупционная схема. Не. следственные действия могут происходить, они не имеют права разглашаться. Они не будут, нет, нет они, мы смотря какие-то, а а пред, пред, пред, предупредят, да, не переживают. Вот. И мы хотим увидеть, что там все законно проводится, я что без нарушений, мы хотим зайти <с вместе <с, с вами. Тем более эти действия осуществляются на втором этаже, а это просто коридор, то есть не пускают, просто в коридор. Безосновательно. Не могут э, объяснить, почему, зачем, э, на каком основании, на какие представили, ни, ни статью, ни закона, ничего. То есть, ну, полный ноль. Вот стали как э, не знаю, кто здесь на дверях, и все, не пустим, и все. А кто вы такие, чего вы тут стоите, голову попускали и стоят. Я все понимаю. Я должен зайти все равно. Я понимаю. Но мы хотим зайти вместе с вами. Я, Я хочу. Поним... Мы открытая. Полиция для... Мы для... открытая. Я понимаю. Вы это... тоже пойдете, вам, вам там... Смотрите, сейчас, одну а секунду, почему? одну секунду, давайте, давайте Подождите, давайте, давайте мы зайдем и там поговорим. Потому что он позвонил следователю, он с ней договорился по телефону при мне, что говорить, что как, кто подниматься, да, чтобы нас не пускали. Здесь, и все, вы сейчас заходите, то есть, я. ну, вы опять же сейчас зайдете, есть подозрение, что вы там договоритесь, и, а мы ну, здесь стоим непонятно как, почему. Давайте мы зайдем вы все вместе. Мы будем стоять я возле понимаю. двери, мы не будем не мешать, не заходить. Мы имеем на это право полное. Если нет, мы еще будем... Нет, конечно, то что это не законно. Мы не будем препятствовать. Мы не будем препятствовать. В законе как написано, что запрещено препятствовать. Мы имеем право Это находиться. Это копия постановления суда? Копия. Это не является документом. Не, является. не перебивайте. Она сделана. Она, она, сделана. Она, она сделана человеком, у которого проводится обыск. Он сделал серокопию для того, чтобы прийти и рассказать ее журналистам. Оригинал с мокрой печатью, в котором он расписался, лежит у него наверху. где Он, он ее уже куда-то подшил, сказал. Оригинал ну, этого есть. Там. Это он сам на свое усмотрение сделал ксерокопию, чтобы мы не носили тут неясность, что ну, это не мы пришли к ну Не является смотреть. сейчас наверху у ну, будет оригинал. А вот будет наверху и оригиналы назад. будем смотреть. Ну, ну, то есть, ну да, а да, мы извиняя, требуем, это наше законное требование, пройти и присутствовать. На самом деле документа нет. Не крестите, пожалуйста. Посмотрим. Нет, давайте мы пройдемте, подождите. Мы сейчас будем говорить. Да что, я позвоню. Да нет, пусть позовут, не надо звонить. Я все прекрасно понимаю. О, то есть вы понимаете, что происходит? Да, то я есть я мы приехали, ну, к нам поступил звонок, что, да, при... что приехали ответ. работники, вроде бы как полиция, осуществляют непонятно какие действия, потому что они объясняют, стали на дверях, никого не пускают. Я Люди ошибаюсь. без формы, со старыми образцами удостоверения. Один человек, который в форме с удостоверением, он отказался что-либо пояснять нам. Вот, то есть нам ничего не оставалось дела, как, делать, как заявить в полицию, я вызвать вас и зафиксировать сейчас эти нарушения. Мы вызываем следователя, сейчас он должен спуститься, тогда посмотрим, проверим документы. Должны быть предъявлены ну, какие-то... Так вам покажут, честно, все. Я так понимаю, ну, покажи. А, ну, пусть люди покажут, ну, ну, Покажи, ну пойди не возьми постановление одно, покажи, смотри. Так можно. а зачем постановление? Нет, Потому так, что так что подождите, что тут не само постановление. А ну что, постановление действия выйдет. А, так, а кто проводит и как проводит, и законно они или нет? Я имею право туда подняться, не препятствовать просто как наблюдатель, не проводить видеосъемку, я не буду. Я просто вы как вы наблюдатель. Проводите. Я сейчас провожу, и имею право сейчас проводить. Так, сейчас тоже идут следственные действия. Где? Где? Здесь. Здесь по, по, по, по всему зданию. Проводит. Пославление суда выписано на все здание. Вы Хорошо, стой в Вы проводит. уже снимаете. Стой в видите и, сами себя следовать. проводить, следовать. пожалуйста, то, что Правильно. Пока а мы здесь находимся в этом помещении, а так вы точно так же можете... Я спокойно, абсолютно. Так что, если мы зайдем, мы зайдем все вместе. Если нет, если ну, давайте как-то приходить. Да, мы, мы будем садящим. заходить на все вместе. Не ни нас, ни полицию. Прекрасно. Полиция, нет, нас полиция выпускает. Нет, извините, пожалуйста, полицию выпускают. Нас выпускают. Хорошо. Статья, закон, аргументируйте то, что вы делаете сейчас. Почему я, как журналист, имею, на, на специальность журналистские расследования. Не могу подняться и убедиться, что э, сотрудниками полиции, не ведя при этом видеосъемку и не вмешиваясь в процедуру, э, вообще убедиться, что там э, находятся сотрудники правоохранительных органов, у них есть удостоверения действующие, они в форме, потому что они обязаны быть в форме. Вот. если мы поднимемся, там Но все будет. В законе оперативные службы не обязаны носить форму. А, а, следствие... следствие. Оперативные службы. А, а, то, вы, а вы, кто проводит нас? Да нас вообще с нами не хотят разговаривать, ничего нам показывать, никуда, никуда ну, не, не пускают, двери, ничего, абсолютно. Полтора часа. Я все Представьте, пожалуйста, еще подразделение, Маша, пожалуйста. Управление, Управление о экономики. Управление о экономики. Национальной полиции. Национальной полиции. Фамилия, скажите, пожалуйста. О, Артем Фролов Артем Владимирович. <говор> Было возбуждено уголовное дело по непонятным основаниям. Сейчас ä, приехал представитель фирмы, у которой мы закупаем оборудование. Это программное обеспечение. И она полностью подтверждает, что у нас лицензионное программное обеспечение, что тот человек, который написал заявление, он уже не работает на той фирме, причем не работает уже более года. Остановите личность этих людей, что они что они здесь делают. Ты, ты не знаешь, что? Пойдемте, вы, вы девушка. Полиция! Кто это? Остановитесь! Не-не-не! Подивись, не Давайте вам так покажу. Конечно, показывайтесь, но представьтесь. Вы кто? Да здравствуйте! Здравствуйте! Вы кто? До свидания, вы кто? Свидания. Вы кто? Вы кто? Иди давай, мальчик. А, ломаете? Иди, иди. Полиция видели? Пойдемте. Царапина. Смотрите. Что? Я буду документы, составлять заявление на прошлое журналистской одеянии. Процессуальные документы перед камерами. Я не имею права показывать. Понимаете, а вы не да? процессуальные вы представьтесь, кто вы такая Послушайте, вообще? Слушайте, каких... я представлюсь сотрудникам. Вас я вижу первый раз. поэтому отойдите, Я, я пожалуйста. уже представился сотрудникам. Я уже представился сотрудником. Они знают, кто. <связь> я. И кто вы? Мужчина с камерой? Давайте, я вам представлюсь и мне представьте. Давайте, Приставляю. давайте, покажите, пожалуйста, удостоверение. Вы же первый, наверное, покажите. Пожалуйста, смотрите, девушка. Девушка, с кем мне разговаривать, еще раз спрашиваю. Слушайте, ну я чувствую себя какой-то просто звездой. Чувствуете себя звездой? Да. Пожалуйста, вы Надо будете смотреть снимать. на ленинг? Ну, старший, пообщайтесь. Хорошо, давайте со мной. Я приеду, да. я приеду да. держать, да, держать, да. Держать. Нет, куда не отходить, никуда мы не будем. Полиция, Хорошо. вы никуда не будете Хорошо. отходить. Мы, мы, не мы стоим здесь. Слушайте, в чем ситуация, в чем проблема? Belleline? А вы кто сначала представьте? Вот, сюда, она есть. Я вам ее показываю. Смотрю, печать. Смотрю, печать. Камеру уберите. Вы кто? Вы кто? Послушайте, вы полное право имеете дома, Порноху снимает. Сейчас следственное действие у нас происходит. Ну сотрудникам, сотрудникам полиции, полиции и, и мне, вы если вы. вы считаете, я ходили? да, я хочу. Давайте, пожалуйста, метр, метр, метр да, давай. сделаем метровый. Метровый, давай. Мы наблюдаем. Хорошо, будем соблюдать дистанцию. И на дорогу, пожалуйста, оставайтесь там, где мы будем расстояние. Вы издеваетесь? Это давайте метр, что ли? Давайте постановление суда, пожалуйста, но это мы не метр, будем, это, это секретные документы. Не будем, пожалуйста, с Что <звы> Чего меня толкает? Я вас не толкаю. Так вы стою, не ну, толкаете, вы, вы толкаете, не толкаете. Ребята, давайте немножко, хотя бы чуть-чуть. Вас не смущает, что здесь стоит полиция. Так Давайте. Вот, полицию мы и просим А на каком основании вы меня снимаете? Хорошо, хорошо. закон? закона? Хорошо. Давайте отойдем, сейчас проезжая вот часть. Да, пожалуйста. По Давайте отойдем, по что это за беспредел полицейский? Вы будете устанавливать их неличности. Что это за люди? Что они здесь? Что они здесь проделают? Так спросите у нее удостоверение, что она вам показывает, на каком основании. Я рядом. Тут есть еще. Нет, это кошмар какой-то. Ну, это... А ну, что я... вы боитесь? Я ничего не боюсь. что У меня есть делаете? тайна следствия. Вы меня сейчас снимаете. Вы на хоть... каком основании я вам буду показывать бумажки. Я не лезу. Я, я хочу вы... убедиться, я что вы на законы не являет полицейского. Если вы следователь, увал. вы без формы. Вы вообще непонятно в я каком не виде. Вы обязаны, носить... Носить... Вы обязаны быть в Непонятно в каком виде, в каких туплях вы. Понятно? Ну это мое личное а дело. Я, я не провожу никаких профессиональных действий, никаких обысков Так тогда покиньте территорию, которую... Вот метр сбылась Документы. Имеет меня есть без камеры, а все остальное А я имею право знать, это я буду заявление писать это мне раз, шить, Я вас как его Я журналист да? Да, Здрасте. Да, да. Пускай она покажет без камеры какие у нее есть документы, а все остальное потом, Я не захотят... имею права показывать на камеру Конечно могу. У да, я я могу я а еще не буду А почему? А я вас первый раз вижу, Я вам напишите А мне я вас документы не прошу, молодые люди Ну не прошу же я вас документы, Хорошо, интересно Одна хвилынка Все вы будете, это противоречит статьи 72 закона. Это Украины. Я буду писать на неделю. Я пришел, я Она хватала куртила объективов. Объектив, возможно, я его прочитаю. Вы на государственном разговариваете? ничего себе, ничего Представьте. Да. А вы тоже можете... пожалуйста, Я вас знаю, что я вас не знаю, А потому что это не нужно, снимать не не а знаю, кто это что... решил, нужно или нет. Хорошо? Да. То, давайте давайте так. Понимаете, тоже, когда если не предъявляется удостоверение, да? вот, да. что его ну, фотографировать, да. снимать, это тоже. Я не подарил я, я, я, я хочу. Никуда не сейчас. проедем, пока не разберемся. Да, а ну вы здесь не, за... не указываете, а что нам делать. Пожалуйста, вы тоже не указывайте, что делать. Давайте. Что да. нужно да. нам? Вы хотите узнать, кто Мы, это Конечно, кто это, что они здесь делали? сейчас, я проверю удостоверение Мы хотим проверить, на законных основаниях здесь проводился какой-то обыск или нет. Так, для, этого для этого есть компетентные органы прокуратуры, смотрите. которые проведут а, работники милиции. <свят> пытаются отвести сейчас работников полиции, да? То есть, милиции ну, это... нет, ну Милиции нет, я говорю так, чтобы всем было понятно. Все знают, <свят> что да. милиции нет, есть полиция. Но мы только То что сказали. Э... Милиция пытается отвезти все, все полицию. Поняли. Все мы, все так... мы, мы все здесь, поняли. Мы То все здесь. Мы То здесь есть, на месте. Никто никуда все, не уходит, никуда, никуда не, не едет, убегает. Пока не будут все выяснены эти люди, кто они, что они здесь делали. Для того, чтобы мы дальше понимали, на кого писать там обращения, заявления, жалобы. Я к вам подошла. Вот я вам все показываю. Они начинают Снимать, Это работа наша. У вас есть своя работа. Есть, я Вы выполняю. должны выполнять да. свою работу. Ну, есть, а так вот. Вот. Так все все мы сейчас так сильно свою работу. Давайте мы, тогда, мы, давайте мы сделаем и свою работу. Спрей вы спрей Хорошо, делать, да, но мне надо, работу. чтобы вы установили личность этой девушки, мы которая не... препятствовала моей работе, потому что я буду... Это я вас трогала? Да, вы хватали да. меня за камеру, это все снято. А больше и вас есть не свидетель. за что не хватало? Ну, Саня, Саня, слава богу. Саня, богу. Не это девушка. Девушка. Это ну, не в моем Слушайте, ну вы тоже явно не в моем. Слава да, богу. Слава богу. Хорошо, что вы друг друга не в вкусах. Давайте продолжим наш диалог. Давайте, установите. Пойдемте? Нет, Пойдемте. мы никуда не пойдем. Послушайте, я, Послушайте, я слушаю, вы сухогорло или что? А? Я, я не имею права. Так, а вы права сейчас Имею, Может, могут, имею, на основании журналистского расследования. А я не знаю, кто вы, я ваши документы а не смотрю. А я вам показывал, это ваше... Я вам камеру, показывал, на камеру, камеру, камеру свидетеля. Хорошо, давайте. А куда вы уходите? Да не туда, вот здесь. А, понимаете, нужно заставить личность человека. 30, что вы видели? Ну, вот, пожалуйста. вот Это скажите, пожалуйста, это это следственное действие, это работники правоохранительных это Правда, было? было? Да это, не Что это было, было На вас будет ну, вы потом жалобы по бездействию. Что это <с <с <с было? мужики? О, прикол какой! Да. Да. Не надо, не надо. Не надо. Не надо. Не куда Не надо. Не Не да подождите, молодые люди, ответьте да. вы теперь на вопрос, а кто я, вы есть вы, на вы самом взяли. деле. И почему? Почему чего я что, вам говорю? Это, это, на это, это, это правоохранительные органы. Хотите подвозить? А да не надо подвозить, мы а и а так нет. все уже увидели. Да. Ну, так, они сказали, что сейчас еду туда, там у них все Да все вы дела. отпустили вообще Мы непонятно не отпустили. кого, вы просто это ваше бездействие. Вы показали, вот к чему привела реформа полиции. Ни к чему, ребята. Был какой-то беспредел, вообще понимаете, непонятно, вы, что они делали. Можете объяснить, почему беспредел? они уехали? Почему они уехали? Люди без формы почему вообще просто беспредел? пришли с э, силами старого образца. Сегодня вот чест... не старого образца. У нас я вам. Нет, у я не силы. за вас. У нас есть. Силы. такого же самого нет, удостоверения. Нет, у вас новый. Покажите, пожалуйста, свое. Я вам не Я не могу... я, я, я, на камеру. Я вас научу отличать. Обратите, пожалуйста, внимание на э, ваше удостоверение. У вас есть ЮА, голограмма, которая должна быть у всех новых удостоверений. Э, у них ее нет. У них ее нет на удостоверение. Это старые образцы. Они непонятно кто. Они, может какие-то сепаратисты, бандиты. Да, да, да. На второй. Ну, здесь может быть то же самое. Но вот этой голограммы нет. Она отличает действительную от недействительного. Вы у них хотя бы проверили, посмотрели. Сейчас мы это не смотрим. Вы даже посмотреть. не знаете, Сейчас... как отличить старую от новую. Да, может быть мы чего-то не знаем. Же... Поэтому мы, не... мы вам Возника, помогаем. Я просим если рассказать. следователь была поистине, она обязана потребоваться определить ее нас. Правильно? Конечно, правильно. У меня правильно. вопрос к вам, ребята. Извините, конечно, нескромный вопрос, будет неприятный, но тем не менее. Почему удостоверение так и не было предъявлено? Вот вы, представители полиции. Объясните мне. Ну, ответ может быть не полный, может быть, у вас не совсем ну, устроит, потому, потому что э, инспектор, или кем она там, кем, кем она является, она не хотела показывать его на камеру. То есть по инструкции на камеру, либо на фото, видеофиксацию. Э, удостоверение Хорошо. не Мы же просили, не, мы не будем снимать. Я это озвучивал несколько раз. Я вас просил, проверьте, у нее документы. Вы вот даже документы вот, у нее нет. Она не проверили. могла. Она говорит, что она я им, не хотела. Я, я, я, я не могу предъявить а вы не потому, добились закона. До до, за мной здесь не было. Она даже она уст, не писал, что она даже вы видели. Подъехала не машина, не ее я такая, туда такая, и за еще убежали. Это Хорошо. бездействие. Сейчас Это ужас, мы будем ехать в отдел и туда дальше разбираться. Кто здесь может По моему мнению, значит, здесь происходили явно противозагрузные 03506. Тридцать четыре восемьдесят пять, тридцать и тридцать пять ноль четыре. Мы можем тогда от вас отобрать пояснения, потому что ну, как вы здесь были, нам нужно понимать вашу сторону, что вы здесь делали, что здесь происходило. Конечно, пояснение все напишем.